Мы тут мы делаем, он, на в да. Это у нас это рубины, рубины. Тут, э, орден святого Дмитрия. А за, Дмитрия, за что его вручают? За детей? Из детского конкура. Два, три. И еще две газетки. В этом зале сегодня собрались труженики нашего Силинского района, разных периодов становления и развития жизни в районе. Те, кто в свое время были удостоены различных и высоких правительственных и ведомственных наград за свой ударный, плодотворный, многолетний труд. И кадета у нас сегодня тоже не случайно. Учащиеся кадетских классов Сивенской школы на протяжении восьми лет прославляет наш район, нашу Сивинскую землю за пределами ее на всероссийских, на межрегиональных, на краевых, в смотрах, в слетах, в конкурсах. Сегодня э, я окуну вас в нашу молодость. Вспомню, какими мы были, что мы вешали, что достигли в 60-х, 80-х годах прошлого столетия. Мы ведем поисковую работу в течение 4 лет по проекту «Медаль за бой, медаль за труд» из одного металла льют». В результате чего должны выпустить книгу ⁇ Трудовая слава Севинского района ⁇ Годы застоя, в кавычках, как их называли, были самыми урожайными на новые объекты они росли как ни были. Подобных темпов наша районная строительная организация не наблюдала ни до, ни после этих лет. Поэтому вот в те годы и было очень много награждено людьми. Наградами, высшими наградами. Пусть скромен наш кайф. Но мы его любим. все заботы. Пора спокойно отдохнуть, но руки требуют работы. В труде лишь только жизни суть. Как будем славить человека, того, кто не жалеет сил из года в год и век от века России слава. Россия. Ордена Родины труд. Самыми первыми обладателями высшей правительственной награды были наши земляки Мария Григорьевна Шихмина. Таярка колхоза «Рассвет» в 1966 году она награждена орденом знак почета. И Михаил Тимофеевич Артемов, руководитель предприятия сельхозтехники, удостоен высшей награды родины ордена Ленина. Нагрудные знаки. Также были на дуле наших земляков те годы Орден материнской славы, трех степеней, тоже в нашем районе есть такие награжденные. Трудным был, был ваш период деятельности, а вот посмотрите, как сейчас совершенно по-другому идет процесс. Она помогает им есть, подкладывая сено под самый нос, чтобы было меньше отходов. Дует коровки по расписанию. Животные сами решают, когда им войти сюда. Для создания этой машины понадобилось около 20 лет исследований. Автомат точно определяет, какая перед ним корова. Вот как видите, время идет вперед, и условия труда совершенно меняются. Мы просим стать тех, кто награжден наградными знаками за труд. Это могут быть еще и повторные. Люди, еще Что раз докладите. Спасибо. Нагрудный знак. Разный нагрудный знак. Ой, Спасибо. А теперь мы просим встать тех, кто у нас отличники. Отличники педагогического труда, отличники торговли, отличники строительства, заслуженные строители, заслуженные доктора. Встаньте, пожалуйста, мы вас тоже поприветствуем. Мы просим подняться тех, у кого многодетные семьи. А теперь мы просим подняться гадедов, у которых тоже на груди. Знаки отличия, знаки благодарности и почета. Пожалуйста! Наверное, хочется увидеть всех, кто до вас был в этом зале. То есть увидеть героев труда. Так вот, Людмила Степановна сейчас на экране будут свечи фотографии, и она немножечко вам расскажет об этом. Вы опять увидите знакомые лица. 23 февраля вот у нас сидят как раз э, награжденные орденами и медалями. Ну вот, допустим, не все в ней свои медали надели, но кто-то стесняется. Вот Повыдин Степан приходил без награды. Здесь у нас многодетные мамы. Здесь у нас встреча тоже вот, с награжденными женщины, которые награждены орденами и и ребятки из коллекционной школы давали в них танцеры. 14 15 16 17 года. и вот тоже среди награжденных и не награжденных медалями и просто мужчины, которые служили раз, различных родах Совет ветеранов Буглинского поселения как раз представляет своих орденоносцев. Здесь представители фабрики совета ветеранов, они э, рассказывают о героях Советского Союза в годы войны, которые получили высокий правительственный наград. Это также у нас и конечно, женщины в районном районе, так что мы каждый год стараемся чествовать э, и среди мужчин, и среди женщин, тех, кто по труду заслужили эти награды и тот, кто воспитал большую семью свыше 450 наших земляков, а это еще далеко не полный список удостоенных высоких правительственных наград мы называем в основном только ордена, а ведь еще сколько медалей снигде тысячи с лишним человек нашими медалями не учитывая медаль ветеранов 11 почетных граждан и 15 наших ветеранов, занесенных в Книгу почета, за активную общественную ветеранскую работу. Дорогие друзья, перед вами светка детского общества. <музыка> Только слава кадетского нашего сообщества районного. Все они учатся на 4 и 5. Все они пример сознательной дисциплины, любви к нашему с вами краю. А теперь я к вам подошла, а вы нам что скажете? Ну, это... работала, работала, вот нынче первый год ушла с работы, 40 лет отработала в Исбубинском детском саду медицинской сестрой. Родила пятерых детей и еще двое у меня приемных, 14 лет была в Комсомоле, принимали меня прямо в райкоме Комсомола в день рождения. Это было очень волнительно, так я прямо, не знаю даже, как я переживала очень и прямо сейчас помню, как вот каждое комсомольское собрание начиналось с песни. Прямо вот такой чувствовался энтузиазм. Заканчивали песни, начинали песни. И вообще, да, вот эта комсомольская юность, она с памятью, огонек А песня, наверное, вот эта забота у нас Твоя красная. Моя. Забота наша такая жила вы страна родная, и нету других забот. Из снежного метель, из звезд ночной полет. Меня мое сердце в тревожную даль зовет. Кто может рассказать, как годы? В те годы вы заработали такие почетные награды, ордена и медали. Я, чтобы комсомолу приблизиться, училась в педучилище, была секретарем комсом, комитета комсомола, всего педучилища. Так что не пусто. вся вся практика, Да. Теперь партия вступила, партия вступила. Но только перестройка началась, все партийные билеты бросали, а я получила. Теперь вот уже, ну сколько, как, с 91-го года, по-моему, я уже планирую. Сколько вы детей воспитали? Десять приемных детей выпустила. Один из М -м -м. Мария Прокопьевна, может, вы расскажете, за что же вы получили Ой, такие красивые награды? Работала, старалась. Ой, работу свою очень а любила. А где вы работали? С телефонисткой. связи. Всю свою сознательную да. жизнь, да? да? Всю свою сознательную жизнь. Вот. И да, там получили идеально. эти награды, да? да? Даже на, на пенсию пошла так что видела в снег, все да. да. соединяют где-то на, на стенке, как ну, Но не все интересная работа, не да. да. да. Скажите да. о своей награде. Но за преобразование не в работал не по Это орден, да? Нет медаль. Это медаль, это медаль. За преобразование не в Черноземье. Шести нет. лет начал, еще копны уже возил, шести лет. Ну это все, понятно. <как> вот так вот я отработал. Сколько 40... лет отработал? 43 года. 43 <как> года. Все трактора прошел, ну трактористом, трактором. Сколько начальникам было, не понравилось, снова ушел на трактор. И так вот. На тракторе лучше, чем руководить, да? Конечно, все начальники были. Да. Был пионером, был комсомольцем, был коммунистом, как говорится. служил я, значит, в Москве, строил олимпиаду, велотрек, слышали? 76, да, 76, 170. В этой Олимпиады была до человека готовили. Семенин. 25 внуков. О, какой богатый дедушка. Правнучка родилась у 22-й -го номер. Лидия Афанасьевна, вы нам что-то расскажете о своей награде? О своей награде? Да. За что вы ее получили? Я проработала 25 лет в одном месте в лесхозе. Ну и вот, и получила. И да. заработали, это да. <смех> Хорошо, это Лидия Афанасьевна многочегова Непростой, да. у нас непростой председатель. У нас это тоже отличник педагогического труда, раз. Награжденный медаль ветеран Кстати, труда, да. Да, да, да, да. А главное, <связавец> вот красивый очень знак. Вот это, а вот это друзья, нагрудный знак за заслуги. Это наш районный знак. Смотрите, по красивый. Вот у нас к 25-летию ветеранской организации было награждено таким знаком, тут есть вот фотография коллективная, 20 человек, а потом еще в 2014 году Валентина Дмитрина Федосеева была награждена. В общем, 21 человек награжден в последнее время с 2012 года. Только ветеранов. Ну и вам подарок от нас. Вот такой вот, вот, вот Подпишите, какая-то у нас. Это был праздник. Э, труд. Ну, по труду и честь, можно сказать. Трудовая слава. Есть у нас. Дорогие друзья. Вот только начинается, еще не открыли счета, еще, да, еще мы проехали не написали, еще не едино но мы как смогли, небольшие подарочки. Комендары на память. Спасибо большое. Игучая, могучая, и тень одиния, странная Москва.